Так, я в эфире, поехали. Так, сегодня хотела провести из города этот короткий эфир про презупозицию НЛП. Одна из презупозиций НЛП ⁇ это любое действие, любое намерение позитивно в том действии, в котором сейчас у человека есть. Я хотела это сделать, действительно хотела сделать, провести его, показать вам, как это красиво вечереет тут возле Лондона. Но, к сожалению, интернет очень слабый. Добрый-добрый вечер. Рада-рада вас приветствовать. Спасибо, что дождались. Вот, поэтому, что хочу сказать. Я вам скажу, что в Украине самый лучший интернет. Вот сегодня настроилась и купила дорогой пакет, думаю, ну, чтобы был у меня хороший мобильный интернет, я все-таки работаю в онлайне, так вот скажу, что даже в Египте лучше интернет, в, вот не, где, тут, где я живу, очень слабый интернет, он бывает, он плавает, короче, и его надо ловить, иногда бывает очень классный, а иногда бывает, что надо сидеть и ждать, поэтому мобильный сегодня меня подвел, поэтому спасибо, что дождались, и так поехали. Намерение любого действия позитивно. Почему сегодня мы будем разбирать более детально эту пресуппозицию? Я другие пресуппозиции уже разбирала. НЛП-пресуппозиции — это базовые вещи, такие как фундамент в доме. То есть на этих пресуппозициях мы, собственно, живем и друг друга программируем, и друг другу даем те установки, из-за которых потом страдаем. И почему вот это намерение любого действия позитивно? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Слышали такое выражение, да? Кто слышал такое выражение? Так вот, говорят, что хорошими намерениями, да, там, дорога в ад выслана. Вот что это значит? Это значит, что в этот момент, когда человек что-либо делает по отношению к вам или вы по отношению к другому, вы в этот момент по-другому не знаете и не умеете. Вам кажется, что в этом моменте все супер хорошо, и вы все делаете правильно. Вот почему, когда мы отрабатываем боли, родительские программы, мы не понимаем, почему у нас отношения не ладятся, почему с деньгами плохо, почему здоровье, там в один прекрасный момент все сорвалось, человек был здоровый, здоров, здоров, а потом какой-то маленький такой, такой стресс, и все, человек свалился в депрессию, в депрессии трудно выйти, или какой-то, я не знаю, статичное сосудистые заболевания, инфаркт, инсульт и так далее. Потому что мы копим, мы, нас, мы собираем внутри себя, и это идет не только от родительских программ, это идет еще от того, что мы подхватываем в процессе жизни и вот эти установки, которые накапливаются, мы их не осознаем, потому что вы уже знаете, что то, что нами управляет, не осознается нами. Кто это знает, то это помнит. Пишите, знаю. Следовательно, даже самое зверское, нехорошее Поведение человека в этот моменте, когда он так поступает, оно, он считает, что он поступает правильно, ли она. Убивают, бьют, там, не знаю, то есть вот, вот так вот это все, к сожалению, работает. Поэтому, когда мы отрабатываем практику про прощения, когда мы отрабатываем практики, там, Прощение себя, прощение родителей, на самом деле мы пытаемся, учимся с помощью практик, зайти в ту позицию мамы, папы, почему он так поступал. Вот, например, сегодня мы разбираем тему, кто я и как меня зовут. У нас есть разные социальные роли. Дома я мама, жена, там сестра. Ну Сестра – это уже родня, это не семья. В общем, в семье я мама, я там бабушка, тоже неправильно, бабушка, это же родня, бабушка про, про семью говорю. Я там кто? Жена, любовница, кухарка, ну, когда готовлю кушать, да, я, я там, и так далее. То есть разные роли у нас есть дома. Роли есть социальные, когда вы работаете, когда вы ведете бизнес, и вот эти разные роли, предполагает, что согласно пирамиды нейрологических уровней, почитайте, посмотрите мои предыдущие эфиры, они определяют ваши, ваши действия. И вот когда мы с вами действуем таким образом, мы не осознаем, откуда это идет. Ну, например, мать кричит на ребенка. Вообще сам по себе крик деструктивный. Он сам по себе деструктивно влияет на любого человека, тем более на ребенка. Но намерение в этом случае очень даже конструктивно. Она думает, как лучше, чтобы у ребенка уберечь, там, не знаю, от того, чтобы ребенок поздно не пришел, и не дай бог, она же его от смерти спасает. Или, допустим, отец заставляет девочку учиться хорошо, книжками ее снабжает, но никогда в жизни ее не баловал, не гладил, не говорил, какая она красивая, какая она там и так далее. И в этом случае намерение отца тоже конструктивно, он думает, как лучше. Или мать, которая ставит на колени которая бьет, которая... Вот я, например, вспоминаю себя. Благодаря тому, что мама меня била, я очень долго, долго обижалась и страдала. И такой комплексной полноценности был капец какой. И я уже прорабатывала много раз эти, это с собой, глубину ходила. Но все равно, нет, нет, да и лазит. Вот смотрите, отношения с родителями, особенно с матерью, это... Чем, более, чем вы быстрее простроите, уберете эту боль с родителями связанную, тем больше вы повзрос, быстрее повзрослеете, и это сказывается на ваших деньгах, на вашей любви, на ваших отношениях, в семейных отношениях. Поэтому многие говорят, я уже проработала. Нет, друзья мои, если у вас сегодня с деньгами напряг, если у вас сегодня в отношениях напряг, значит, есть там глубина на бессознательном уровне, потому что мы накапливаем по ДНК разными, поколениями, вот эти установки, которые мы даже не помним. И поэтому мы называем это «Нами управляет то, чего мы не осознаем». Поэтому задумайтесь, и когда вы приходите каким-то специалистам, там, тарологам, нумерологам, там, там, кто там еще, сегодня очень модно, если вам говорят, что там что-то есть в вашей программе, значит, надо искать специалиста и прорабатывать. Сами не проработайте, сразу говорю. Дальше. Вот когда человек о другом сплетничает или о другом что-то рассказывает, казалось бы, это ну, не очень такой приятный момент. Но в этом, в этом человек, который пытается... Он, он пытается на самом деле поднять свою самооценку. Или люди, которые критикуют, пишут там в соцсетях, особенно мне нравится, когда люди, ну, сейчас, правда, меньше стали писать, но раньше было больше писали какие-то проклённые там, ну не проклённые, но такие негативные какие-то комментарии. На самом деле, ну, эти люди бедные и несчастные, они пытаются так через кого-то себя проработать, но они себя все равно не проработают. А если человек, например, критикует, если человек, например, там рассказывают, какие у тебя там слова неправильные, ты неправильно ведешь эфир, у тебя там постная какая-то или костная, или какая-то там костный язык, какая-то неправильная речь. Заходишь на страничку у человека, а там ничего у него нет, там э, котики, собачки, иконы или чужие перепосты. То есть человек хотел бы в данном случае выйти, поговорить, а заявить о себе, но он боится. У человека есть страхи. Вот поэтому вот это... Намерение любое намерение позитивно, но для специалистов, которые занимаются диагностикой, это сбор информации, кто его, какая его целевая аудитория. Поэтому наша задача научиться использовать вот это свое намерение, то, как вы поступаете, научиться грамотно его интерпретировать. Дальше. Или, например, муж приходит пьяный или выпиши, у него было намерение расслабиться, отдохнуть, но он не знал, как по-другому. И естественно, что женщина, жена его на него наезжает. Если она, конечно, мудрая, то она уточнит, поговорит с ним качественно. Сегодня хочу сказать вам, что... Вот эти две базовые программы, которые сейчас у меня запущены, два курса «Возради себя заново» и «Денежные коды». Вот в первой программе «Возради себя заново» мы учимся хотеть, мечтать, повышаем самооценку, ставим, учимся ставить цели и разбираться с собой. То есть здесь важно вот базовые вещи простроить по пирамиде тоже нейрологических уровней. А дальше идет «Денежные коды». Так вот, следующая будет программа запускаться, следующий курс будет запускаться по коммуникациям, по отношениям, по коммуникациям. Так вот, если мужчина захотел отдохнуть, расслабиться, значит, к нему нужно правильно, грамотно подойти, чтобы в следующий раз он захотел с вами поотдыхать, расслабиться. Ну, а с другой стороны, ему тоже надо отдохнуть в своей обстановке, потому что одни и те же котлетки, иногда хочется, не знаю, там, колбаски. Дальше. Если мы понимаем намерение человека, нам проще понять его. Вот вы понимаете, что если он, допустим, если он там уже регулярно загуливает, то надо задуматься, какая вы женщина, почему он молчит и чего-ничего не говорит, поэтому надо научиться с ним говорить. Дальше. Дальше. Или, например, вы, вы не дай бог, там, имеете какие-то вредные привычки, курите, например. Значит, намерение какое – расслабиться, намерение какое – получить удовольствие. А вместо курения вы можете взять транс-медитации. Потому что, когда человек курит, вы замечали, у него глаза стеклянные. Он хочет, мозг его хочет отдохнуть. В этом моменте а, нам нужно научиться правильно использовать транс. И в программе «Возвольте себя заново» совершенно спокойно можно использовать транс-отдых для организма полезный, чем курить. Поэтому человек намерение отдохнуть, расслабиться, снять напряжение, и вместо того, чтобы получить какой-то правильный и грамотный расклад по отдыху, человек берет и начинает курить или там, не знаю, что там еще, какие-то употреблять вещи. Поэтому работать с глубин, глубинными бессознательными программами это, это легко, на самом деле, если ты знаешь, как это выглядит. Поэтому я вам рассказываю, подаю эту позиции в НЛП, это базовые вещи, на основании которых мы друг друга программируем. Никто нас не программирует, никто нами не манипулирует. Мы сами, не понимаем, что мы творим, мы сами не осознаем, что мы делаем, а потом глубокая терапия и вытягивание этих болей у клиентов и так далее. Поэтому чему нас учат эта пресуппозиция? Умение понимать мотивы другого человека. Понимаете? Более мудрому, терпимому отношению к другому человеку. Ну, например, вот я сейчас живу в Англии. Мне это интересно, конечно. Да, тут есть свои плюсы, свои минусы. Я хочу домой, я соскучилась, я хочу свой дом в Украину. Но есть здесь нечто, что мне дает... Возможность развиваться, видеть, что здесь новое происходит, то, чего нет в моей, моей карте мира. Помните, мы разбирали с вами пресс «карта, не территория». Кто помнит, пишите «карта, не территория». Кто не помнит, полистайте. Все, что написано, подписано в рекомендую просматривать и изучать, потому что те материалы, которые я вам сейчас даю, это базовые NLP-вещи, которые стоят 500-600-700 долларов в тренингах. Понимаете? Так что... Не ленитесь, учитесь, даю вам, используйте. Так вот, когда мы понимаем мотивы других людей, тогда мы понимаем, почему человек так действует. И тогда мы, мы больше можем не винить, не обвинять, не обижаться, а по-взрослому оценивать ситуацию. Да, карта не территория. Спасибо большое Вика. И рекомендую вам изучать эти материалы. Люди, те материалы, которые я вам даю, другие специалисты продают их за деньги, за большие деньги. У вас вы их получаете совершенно спокойно, бесплатно. Скажу вам от более искренне, более честно, чем предыдущие слова. Я веду эти эфиры для того, чтобы мои ученики, которые находятся в платных программах, чтобы они больше докручивали, дорабатывали те домашние задания, которые я даю на основании вот этих вот эфиров. Потому что уроки, объяснения, почему нужно так, а не иначе быть, что такое левое, правое полушарие, как нужно грамотно хотеть, как нужно пользоваться самогипнозом. Ну, медитация – это способ вхождения в транс, еще раз напоминаю. А самогипноз – это умение найти, найти найти ответы на свои вопросы, убрать боли, убрать болезни, справиться со, с какими-то ситуациями, недугами, депрессиями и так далее, и так далее. То есть это, это работа интересная и глубокая. Поэтому я даю… Спасибо большое, Надежда. И вам огромное тоже спасибо за то, что работаете и пишете. Поэтому я даю эти материалы для наших моих учеников, которые выходят в эфир и могут послушать и понимать, почему нужно делать то ли другое то ли другое занятие, то ли другой урок. И тогда лучше вкладывается. Ну а вам, мои дорогие, если вы еще до сих пор не зашли в программу, базовую программу, возради себя заново. И денежные коды 2023 рекомендую воспользоваться конечно же предложением, которое есть в шапке профиля. Там есть сейчас с сопровождением два курса. Сопровождение, это значит в чат-группе, чат в телеграм-канале. У вас есть уроки, вы пишете ответы, пишете, выполняете уроки, и я отвечаю на каждый ваш посыл. И есть выгодный эконом-вариант. Без моего сопровождения, но все уроки в другом чате, и вы тоже там можете самостоятельно выполнять. И там цена очень и очень такая, ну, ну совсем доступная. И те, для, те кто действительно хотят, нет, нет у вас денег, и вы хотите себя выздороветь, поставить цель, разобраться с своими проблемами, понять, что у вас не так, пожалуйста, курс «Возради себя заново» и для самостоятельного использования. А я завершаю сегодняшний эфир, этот приступ позиции и следующий эфир у нас будет очень насыщенный. Я его э, запущу через минут 10, будьте на связи. В нем будет много вопросов, которые я написала в статье, в посте. Поэтому такие будут вопросы. Я буду, я без работы два года, что делать, как мне остаться без денег совсем. Меня не уважают в семье. Меня используют все, в том числе и мужчины. Сижу на лекарствах уже пять лет, состояние затягивается, за головные боли чаще. Почему я такая красивая на видео? Отвечу вам, почему я выгляжу всегда хорошо на видео. Объясню вам, расскажу секреты и что это значит с точки зрения я, ценности себя. Боюсь новых отношений, чтобы не принесли снова боль. Как справиться с этим страхом? Боюсь сделать ошибку и заплатить дорогое обучение, а вдруг не получится вернуть вложения. Это те вопросы, которые я получила. Как понимать... Как распределять свое время. Дальше. Хаус жизни, тревога, суета. Как использовать свою жизнь так, чтобы жить спокойно, радостно и получать достойно денег. Я боюсь быстро жить и, бы, и, и быть в моменте. Как быть правильно? Боюсь быстро жить, чтобы, не, чтобы, не, ну, чтобы жизнь... Я... Боюсь жить быстро и не быть в моменте. Боюсь быть в моменте, чтобы не пропустить быстро меняющуюся жизнь. Как быть правильно где найти баланс? Вот сейчас, буквально через несколько минут, еще раз проведу один эфир. Будьте на связи и готовьте еще вопросы. Не стесняйтесь, готовьте вопросы. Я уже готова работать, интернет есть, работаю. И вам тоже благодарю, мои друзья и друзья, за то, что вы в эфире, за то, что вы работаете и за то, что пишете вопросы и, и благодарность. И, не, и помните, вам нужно научиться говорить людям комплименты, благодарить, тогда к вам больше будет приходить всего, а не критиковать и так далее. Поэтому пресуппозиции, пресуппозиции, которую мы сейчас обозначили... Намерение любого действия позитивно. Я ее уже обозначила. И дальше у нас будет разбираться будем более детально. Пресуппозиции, смысл коммуникации заключается в той реакции, которую вызывает. Я уже проводила эту, эту, этот эфир на эту тему, но еще более детально на одной только этой пресуппозиции Значит, остановлюсь. Через несколько минут в следующий эфир «Ответы на ваши вопросы». Кто еще не в курсе, не ждите, что на голову упадет. Пожалуйста, пожалуйста, приходите в курсы, будем работать.